Всем привет! Сегодня маленько поболтаем о вот этом антивируснике который хамячит все что положено ему и не положено ему а как-то давно я уже с ним одни ключи хомячить только троян какой троян? это просто ключи стоят активированные у меня каждая программа она все с ключами идет Это кейн стоит у меня, генератор ключей полностью. Я говорю, кроме... Ну да, они же как бы Windows 10, они же ключей же делают, чтобы покупали у них. По идее, как я помню, то это все. Но... Ну так как у нас очень много денег нету, так что мы можем и не покупать, а просто взламывать. Так, вот берем э, управление настройками ищем. Это, а, конечно, убираемся. все. лишняя суета. Не нужна это все. А, здесь удаление исключения. Вот она самое главное. Вставить и начинаете устанавливать. Вот эту папку дата драйвера, она как бы не видать ее. А чтобы ее увидеть, надо будет вот так просто сделать вид. Скрытые элементы. Вот она появляется. Здесь у меня этой папки нету. Куда-то она скрылась. Но она у меня, по крайней мере, вот она стоит активаторы. Все. Кажется, 180 дней один, каждый у меня включается. И автоматически все сам делает. В принципе, там тоже настройку надо делать. Здесь берите папку, настраивайте и вот загрузки, c там. Ну, Турель сильно видите, все сразу раскрывается. Вот так вот. Я говорю, как бы в нем ни хрена хорошего вообще нету. Ну, начал я пользоваться с одним антивирусник Касперски. Довольно скажу я неплохой уже три или четыре месяца с ним мне понравился как-то это сколько дней не работал в интернете не был Ну и как бы 5 две проблемы а ну да компьютер включен у меня включаем это потом обновлю закидывать буду так вот они функции все здесь вот он карантин но ведь по крайней мере в карантине ничего нет заколебал уже чистка оптимизация касперский диск это туда облаках облако хранения у них идет облачная защита, это чтобы вы скачивали где-то. Вы не думайте, что если вы программу скачиваете, это значит, вы с сайта скачать Нет уж. Ой. Ни хрена хорошего. Здесь она включается, когда уже Все, которые есть, они все в облаке хранятся. Или в Microsoft, или в Gold, или в Яндексе. Так что все равно так ладно посмотрим что у нас контроль программ контроль программ вот они какие они работают какие активности идут в принципе ну где-то так примерно но здесь ключи Ну. О! Кстати, вот как бы нормальная программа, мне она нравится, довольно неплохая, что-то мне по-английски молодит. Так, сейчас мы его берем. при записи так матки таки вот так вот ну и в принципе по крайней мере этот антивирусник как бы это вот, пишет что где то опасно где то что то как то но он по крайней мере пишет, что она легальная программа, ну вот видите как уже хорошо, обновить параметры пока не надо так, сейчас мод вот, карантин найдем но ведь пока ничего нету здесь установить также можно управление программами очистка компьютера следов активности сейчас глянем Ну ведь лишнее убирает. Далее. Это все рассказывал. Вот она ломпа. Ну это вот она. Как даже можно печатать без ничего. Моя сеть, соединение. Ну, нормально, мне нравится, честно сказать. Вот, вот, где вот, лицензия, вот. Так вот, Каспирские ключи, ключи. Вот они. Ну, вот они. Вот 30 дней, если не понравилось, после 30 дней можете его полностью стереть и отключить его, да и все в принципе. Ну, я тут сам для себя подписывал, что рабочие, 91 день. Там где-то на 30 дней есть подписан рабочие. Ну, как бы так вот тоже вот подписаны. Где-то еще подписан должно быть. Я уже забыл. Короче, берете вот так вот каждую. Пиум. Копируем вкладываем ввести код лицензии только через интернет вставляем и активируем если активируют, то активируют а если нет, то ну, по крайней мере я три раза уже активировался так что, ничего страшного ну, в принципе все всем до свидания подписывайтесь, не стесняйтесь всем пока, тем больше будете, тем лучше будет работать. До свидания, пока.